Всем привет, меня зовут Витя. Мне уже реально смешно, потому что я записываю это видео в десятый раз. И, честно говоря, хочется одного дубля записать, что меньше было редактировать. Так как видео короткое, в принципе, на три минуты, наверное, поэтому было бы глупо вообще его редактировать. А, так что это вторая часть, такое короткое видео будет по поводу страховой. Моя страховая отказалась мне платить за причиненный ущерб автомобилю. Получается, потому что я ехал в компании лифт, и у лифта есть своя а, страховка, компания лифт, кто не знает, это американская компания по, грубо говоря, такси. И получается, что мне будет лифт платить. Но прикол в том, что Deductible, это такая сумма, а, она 1000 долларов моей страховки, мне нужно ее заплатить, и неважно, виноват, не виноват, ее нужно платить. И все, что сверху, покрывает страховая компания твоя моя, ваша, неважно, и, грубо говоря, получается, я сказал, что я был в компании лифт, они сказали, нет, мы тебе, типа, ничего не покроем, поэтому иди в компанию лифт. И в итоге я, грубо говоря, потерял полторы тысячи на месте, потому что лист сказал, что я должен платить 2 500, а моя страховая компания, мне бы мне нужно было заплатить всего лишь тысячу долларов, и все, что вверху, не покроют. Здесь такой жесткий вообще ремонт, что-то они ремонт насчитали на 5000 долларов, там, запчастей, там, на 3000 долларов. Но ну, что-то вообще там жесткое. Ну, ремонт на 5000 долларов вообще дико. Вот. Так что, если вы даже машину убьете куда-то в канал, там, в столб режетесь, там ее пополам распилит, разрежет, не знаю, что столб делает, то вы тогда получаете новую машину, и вам всего лишь нужно будет 1000 долларов заплатить, там, если это компания Лифт, то 2500. И вам, как ну, как бы компенсируют машину, потому что в моей страховке... Я застрахован на 50 тысяч долларов. Машина 50 тысяч долларов не стоит, поэтому при утрате машины, честно говоря, не знаю до конца, дадут ли мне 50 тысяч долларов. Скорее всего, они просто дадут мне такой же автомобиль, потому что он стоит меньше 50 тысяч долларов, и я буду ездить, типа. Вот. А в лифте, я не знаю, какой, за сколько застрахован автомобиль, но я знаю, что у них deductible. Это сумма, которую вы должны оплатить самостоятельно, и только сверх этой суммы они будут что-то оплачивать, даже если... У вас, например, ущерб на 2600, типа 2600 долларов, то а, вы заплатите 2500, а они всего лишь 100 долларов заплатят. Вот такая хорошая страховка у лифта. А, я просто им звонил, я думал, у них что-то серьезное, какая-то хорошая страховая, типа, они защищают там, своих водителей, но 2500 драть, как бы, это очень много реально. Так что вот так, такое короткое видео на... Напоследок хотел бы сказать, старайтесь не попадать в аварии, а если работаете в лифте, там, в Uber, да и вообще съездите в дождь, в дождь в темное время суток, как бы, ну, старайтесь быть аккуратнее, а, соблюдайте правила, максимально соблюдайте правила, а, смотрите по сторонам, в принципе, чтобы не попадать в инциденты, в Америке особенно это очень дорого, здесь много что дорого и ремонт тоже реально дорогой. Даже если вы сами хорошо все чините, и запчасти будут дорогие, потому что машину, если вы покупаете новую, так и запчасти на нее будут дорого стоить. Все тогда, всем удачи, пока. Подписывайтесь на канал, такое короткое видео. А, кому будет интересно страховое или еще что-нибудь, задавайте вопросы в комментариях. В принципе, смогу по а, посмотреть в интернете, что вообще к чему, и смогу ответить на ваши вопросы. Все, подписывайтесь, подписывайтесь на канал, всем удачи, пока.